Smile Gallery Digital Lab – современная зуботехническая лаборатория, отвечающая всем международным стандартам качества. Мы находимся в самом центре Новосибирска, около станции метро «Октябрьская». С 2019 года в своей работе мы используем передовые цифровые технологии, такие как 3D-сканеры и 3D-принтеры. Компьютерное моделирование и производство по технологии CAD-CAM позволяет создавать конструкции любой формы и сложности с максимальной точностью. Smile Gallery Digital Lab изготавливает все виды ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. Мы отдаем предпочтение только качественной протетике. Отказавшись от металлических конструкций, мы используем исключительно новейшие материалы, такие как стеклокерамика и диоксид циркония. С помощью уникальной жидкой керамики Mio мы способны придать нашим работам природную естественность, неотличимую от натуральных зубов. Изготовленные у нас элайнеры бренда Ortho-Secret помогают ортопедам в коррекции положения зубов перед ортопедическим лечением, а ортодонтам отказаться от брекетов. Каждая работа лаборатории проходит строгий контроль качества на всех этапах производства. Smile Gallery Digital Lab входит в группу компании Smile Gallery, ставшей известной благодаря одноименной клинике, специализирующейся на высокоэстетичных работах по тотальному преображению улыбок. Наша команда имеет многолетний опыт и ежегодно повышает и совершенствует свой уровень профессионализма. В месяц лаборатория производит в среднем более 200 виниров, 300 коронок и 300 лайнеров. И это далеко не предел. В процессе создания и изготовления нашей техники и лечащий врач работают в тандеме, что позволяет получить результат, учитывающий мельчайшие детали. Лаборатория осуществляет быструю курьерскую доставку работ в любую часть города или в другой регион страны. Smile Gallery Digital Lab – высокие технологии эстетической стоматологии для улыбок наших пациентов.